Сегодня 5 июня, и я сейчас покажу все, что необходимо для того, чтобы выращивать и вырастить такой, допустим, большой куст инжира. Саженец мы взяли давно, еще сорт, еще с советских времен, в Крымский ботаническом саду. Для того, чтобы ее выращивать, нужно вот солома, которую мы укрываем на зиму толстым слоем почвы. Но по весне обязательно ее нужно открыть. Затем дуги такие вот, на которые мы ложим пленку и утеплитель. Вот такие дуги металлические. Под зиму подстригается, соответственным образом инжир сейчас на нем есть плоды но не густо, потому что я их снимал, нам плоды не нужны ну вот сейчас покажу есть довольно крупные потому что редко осталось мы его используем как маточник нет особой нужды выращивать плоды поэтому ни в коем случае нельзя его нагибать или там э, прикапывать от этого он будет страдать очень плохо зимует а вот в таком виде вы видите, получается дерево он прекрасно зимует получается вот это дерево которое растет в металлическом каркасе это просто дуги. Этого достаточно, чтобы он перезимовал. Даже при довольно сильных морозах, вот мы обрезали ветки, он не обмерзает. Столько кончики, бывают. Я его не формировал под выращивание плодов. Но ну, вы сформируете так, как вам э, ну, будет удобнее. Вот плоды. Они созреют через пару месяцев.